Постоянно мы получаем от них подарки, как вот сегодня же, да, они вручили нам самый новейший спутник, спутниковый, значит, прибор спутника Гедозия R10, вот очень хороший прибор, суперсовременный. Используйте приборы, мы обучаем студентов, проводим научные исследования, даже проводим какие-то хоздоговорные работы.